здравствуйте дорогие друзья наконец-то мы настроились вечерся да мы специально задержали выпуск совета семей на эту дату потому что день матери нельзя упустить тем более мы в этот день хотим совершить очень важные посылы которые принципиально меняют ситуацию с матерями, скажите, куда еще можно, что еще можно там найти. Очень много еще можно найти. А, ну, Во-первых, поздравляем вас с праздником Днем Матери. Тебя тоже поздравляю, Дошло до меня время. Да, специально ждал, чтобы поздравить сейчас Диану тоже с этим важным праздником. Я тоже всех поздравляю, дорогие, от всего сердца. Тоже сама мама. И у меня, естественно, есть мама. Поздравляю свою маму, себя и всех мам, всех женщин. Да, всех женщин. <смех> Вы знаете меня как человека, который поднял волну... Матерого материнства, того материнства, которое создает проблемы детям и даже губит детей. И я помню на старте этой книги и вообще последующие годы, нередко еще бывает то, что меня, в общем-то, пытаются обвинить в том, что я, в общем-то, не люблю. Я выступаю против матерей и так далее. Но на самом деле, кто... Читал книгу, и кто осознал ее, тот понимает, какую великую роль сыграла эта книга в том, чтобы мать действительно стала матерью, а не мачехой и не матерой матерью, которая создает проблемы детям. И вот э, сегодня я хочу еще э, добавить, еще одно, можно сказать, революционное такое предложение в сторону матерей, не пугайтесь, это наоборот, в сторону э, их божественности, потому что э, одну сторону мы показали, э, я, по крайней мере, в своем творчестве, теперь хочу показать и вторую, и вот в этот раз, в, этом посы... в этих посылах мы с вами будем утверждать совершенно другое состояние матерей, которое, к сожалению, не до конца понято, не до конца осознанно и очень редко используется в жизни. И это создает огромные проблемы и матерям, они не живут так, как должны жить, их детям, которые не живут так, как они должны жить из-за того, что не понимают сути материнства в самом глубоком смысле этого слова. Поэтому сегодня у нас вот такой мощный посыл, который будет, я думаю, для многих даже революционным. Итак. Мы считаем, что каждая женщина, родившая ребенка по своей сути, является Богородицей, так как она дала жизнь Богу. Вот, друзья, это принципиальный момент, принципиальный момент. Богородицей мы привыкли называть э, Мать Иисуса. И это высокое звание почему-то не распространяется на других женщин. А я понимаю, почему. А с тем, чтобы они не поднялись, чтобы они были принижены. Вот, мол, есть Богородица, а вы кто? А мы тоже. Уважаемые женщины, нужно так считать, так знать. Вы тоже Богородицы, потому что мы по образу и подобию образа Божьего созданные. Мы кто от Бога? Мы дети Бога. Кто? Мы Боги. И мы рождаем Богов. И женщина вынашивает и рожает Бога. Как и мать Иисуса Мария, она тоже таким же способом рожала своего сына Бога. Так вот, уважаемые женщины, теперь мы восстанавливаем вам это великое звание. Вы Богородицы. Все женщины, родившие ребенка, это уже Богородицы. Каждая женщина, пришедшая в эту жизнь, в потенциале уже Богородица. А родившая уже она становится Богородицей. Вот это надо четко понимать, осознавать и этому следовать. Это не просто слово Богородица. Это несущее в себе огромную мощь, огромную силу, огромный потенциал. Это и задачи, это и статус, это и огромные возможности, огромные ресурсы. Да, вот есть и поддержка в чате, я вижу, пишут, что я тоже пришла к этому видению, но есть и такое мнение, что мы же во грехе зачали. Дорогие мои, давайте не будем следовать некоторым, некоторым хотя бы канонам религиозным, потому что они тоже направлены на то, чтобы управлять людьми. Ведь вы, вы прекрасно понимаете, религия в соединении с властью, предназначена для того, чтобы управлять людьми. И мы много знаем примеров. И давайте все-таки будем жить не в средневековье, а в сегодняшнем времени, понимая всю глубину происходящего. На это как раз направлен второй посыл. Мы выражаем чистые намерения на то, чтобы сами матери, отцы, все люди осознавали это великое, божественное предназначение женщины и способствовали его реализации в жизни. То есть, чтобы от высоких идей это да. превратилось в наше а, сознание, в нашей повседневной жизни. Да, чтобы в нашей жизни мы постоянно помнили об этом. И Представляете, как будет себя вести мать, осознавшая, кто она на самом деле, кто она в истине. Она будет многое делать по-другому, жить будет по-другому, и вокруг нее будет складываться и соответствующие условия. Потому что как мы думаем, так мы живем. Если ты Богородица, и это глубоко осознаешь, что мир будет для тебя выстраивать именно такие условия, как для Богородицы. Милые мои, это очень важно. Да, я хочу вот на своем примере кратко пояснить, почему мне лично отзывается такой посыл, отзывается такая позиция. Потому что, конечно, я тоже начала свое духовное развитие с трансформации отношений с родителями. Также читала книги Анатолия. И потом много-много всего, да, это были и общения с Высшим Я, и различные психологические методики. И все, что я проходила, мой личный опыт, это подтверждает. Ну, к примеру, вот именно с точки зрения такой вот эзотерической, я, как вы знаете, контактер, я общаюсь с высшим, я общаюсь а, с а, учителями неземными человечества, которые в том числе были тоже когда-то воплощения на земле, он говорит о том, что действительно наша цель да, в жизни – это осознать свое божественное предназначение. А что это значит в реальной жизни? Это выйти из ограничений, которых накладывает наш мир, в том числе то, что мы там во грехе, то, что у нас есть плохое и хорошее, то, что у нас есть свет и тьма, что мы недостаточно ценные сами по себе. И вот много что множество таких программ, которые мы погружаемся, начиная там со школы, с детского сада. И что для этого нужно? Все, что для этого нужно, чтобы нам выйти из этих ограничений, оказывается, как раз закладывается нашими родителями. То есть до нашего воплощения мы либо, если душа уже зрелая, осознанная, большой путь прошла в она просто себе подбирает родителей и договаривается с ними, какие конкретно они будут играть роли, как они будут проявлять себя для того, чтобы э, у ребенка, который придет, были э, максимальные возможности э, выйти, вырасти, да, вот вырасти в своем божественном именно предназначении, выйти на другой уровень развития. И это могут быть э, Именно какие-то негативные роли со стороны родителей. Но все это направлено именно для того, чтобы именно в данном воплощении эта душа выросла. И именно осознала свое божественное предназначение. Это тоже, конечно, большая тема. Но вот то, что вот это отзывается, и то, что я сама это со всех сторон, с разных учений, что они об этом говорят, это действительно так. Итак, к следующему, да, поцелу будем приходить. Да, друзья, вот для закрепления этого всего, вот такого состояния, это один из элементов является вот здравницей отношений. То, что действительно здравница, выздоровление отношений, выздоровление твоего собственного сознания. И вот быть Богородицей и это закрепить в себе, здравница – это одна из задач. Ну, Анатолий Александрович, вот я чувствую в общем поле такое, как всегда, да, в нашем дуальном мире какой-то положительный посыл, он рождает и противоположно, что вот такое звание Богородица, оно якобы накладывает такую какую-то... Ответственность вообще э, очень большой, и очень трудно с этой ответственностью справиться. Я Богородица, а я там могу накричать на своего ребенка, я ему могу по попе шлепнуть, там я могу еще что-то. И вот опять идет вот эту вину несоответствие, то, что было у некоторых после книги э, «Путы материнской любви». Вот это вот чувство вины наше любимое, оно... Поднимает голову самых неподходящих случаях. Ну, насчет вины мы много говорили. У нас даже был совет семей, посвященный избавлению от чувства вины. Ну, вот а в данной ситуации, конечно, ты богородец, но при этом не испытывай чувство вины, когда ты не соответствуешь каких то повседневным. Надо различать вину и ответственность. Ответственность никто не снимал с человека. Если он пришел на Землю, то он. Ответственны определенным образом, определенным задачам, и это необходимо осознавать. Но виноватить себя за то, что что-то не выполнил, этого нельзя, потому что мир очень любит человека и помогает ему все эти вопросы сглаживать, помогает уходить от какого-то наказания за какие-то проблемы. Поэтому, друзья мои, не бойтесь, но ответственность, конечно, есть повышается ответственность. Но ответственность это легко компенсируется тем осознанием и теми ресурсами, которые у тебя открываются. Ты уже по-другому по действуешь, ты по-другому живешь. У тебя другие результаты в жизни, у тебя больше радости появляется. И это все закрывает э, вот это вот чувство ответственности. Ну да, ну вот мне лично именно помогло, когда я... Э как бы с одной стороны, как душа, да, в контакте с душой, с высшим, я понимала, что моя мама там для моего воплощения, для моих задач самое лучшее, но сталкивалась с тем, что там в детстве мои какие-то потребности были неудовлетворены, да, как вот многие считают, э, как сейчас очень модно, почти каждый считает, что что-то родители не додали, что-то не удовлетворили и именно этими неудовлетворенными потребностями мы сталкиваемся э, в отношениях семейных, когда возникает возникают конфликты, мы друг другу предъявляем наши неудовлетворенные из детства потребности. Поэтому очень важно вздравниться, это тоже увидеть и а, уметь решить, трансформировать. А, и мне, вот, как я говорю, помогло, что а, моя мама, она была заточена, как и любая мама, под решение задач именно моего предназначения. А, то есть мать, насколько я вижу, насколько вот мне моя высшая я говорит, всегда она, в общем, за, как бы закладывать такую программу, не, осознавая, не того. осознавая того, да, по договоренности, либо ты притягиваешься по э, вибрациям, да, если ты вот еще не столь осознанная душа, а просто именно к такой маме, чтобы реализовать именно свою миссию, э, что тебе нужно какую кармическую, что ли, часть пройти в соответствии с прошлым воплощением. Вот как у меня было, например, я в прошлом воплощении уходила больше в духовность, вот сидела там в монастырях, 5-10. И в этом воплощении мне попалась мама, которая говорит, что тебе важно развивать интеллект. Вот на это нужно делать упор, и вот с детства она мне это закладывает. Получается, я в прошлых воплощениях вот, не занималась развитием интеллекта, и мне попалась мама, которая всеми способами, там позитивными, негативными, да, которые можно так и вот понимать, она транслирует мне именно это. И я какую-то часть жизни, я вот это делаю, я там учусь, работаю, все на развитии интеллекта. Но потом, вот я как бы отработав эту карму, Понимаю, что это не все. Здесь я уже взрослею. здесь уже важно самой возрослеть и понять, а что еще, что еще помимо а, интеллекта важно. И здесь уже именно а, я прихожу к тому, что а важно еще уметь женское состояние раскрывать. Важно еще противоположную да, интеллекту часть а, женщины в себе раскрывать, эмоциональное состояние, умение дарить любовь. Вот так вот это работает. Поэтому то, что вы считаете, допустим, вы там не додаете детям, или делаете не так, вполне возможно, что это именно по договоренности с душой вы так проявляетесь. Долго, но понятно. Я думаю, достаточно ясно сказала Диана, действительно, не стоит бояться. Ничего случайного нет. Вы попали туда, куда нужно. Вы попали к тем родителям, которые нужны. И если вы глубоко все просмотрите и оцените, вы увидите всю положительную взаимосвязь, всю цепь событий, которая и привела вас к этому состоянию. И вот сегодня мы должны своим мамам высказать вот эти посылы в адрес их, сами осознать, им помочь осознать, с тем, чтобы в корне изменить ситуацию. Пришло время, мы строим гармоничный мир «Радуга», и в котором это обязательное условие, такое состояние матери. Да, и следующий посыл. «Я благодарю свою мать Богородицу за данную мне жизнь». Да, казалось бы, это самый такой частый, то, что мы благодарим родителей, благодарны именно за то, что они в первую очередь нам дали жизнь, а остальное все как вишенка на торте, да, каким-то дополнительным бонусом, вот дали жизнь и все. Но здесь именно вот еще и такой вот статус, он вызывает особые чувства, вызывает особое раскрытие сердца, и вот эти самые чувства искренние позволяют проявить. Да следующее, я реализую свое божественное предназначение, живу счастливо и делаю этот мир счастливым, чтобы подтвердить статус Богородицы своей Матери. Вот это, наверное, пояснение. Ну да. да, то есть для того, чтобы не просто вот озвучить эти посылы, подтвердить ее статус, можно как раз своей жизнью, своей божественной жизнью. Если ты будешь жить как Бог любить, как Бог творить, как Бог, ты как раз четко докажешь матери и всем, всем окружающим, что ты божественное создание, которое родила твоя мать Богородица. То есть, чем более высокий уровень осознанности, грамотности, реализованности, душевности и так далее, ты реализуешь в жизни, тем более уважаема будет твоя мать. И она вполне может принимать вот это свое звание Мать Богородицы. Да, тут получается фокус смещается с того, что не мама мне не додала, и папа, и они какие-то не такие, а что я своей жизнью как раз повышаю их статус, подтверждаю их статус, статус Матери Богородицы. Потому что я своей жизнью показываю, что я действительно... Пришла для того, чтобы проявиться божественное начало. Я избавляюсь от различных ограничений, от убеждений, от различных программ, на то, что направлены все книги Анатолия Александровича и других мастеров, все обучения, и все это реализую в своей жизни. Следующее. Я выражаю чистое намерение наполнить энергиями добра благодарности, любви, радости, все пространства родительской семьи, где я родился, жил до момента выхода в самостоятельную жизнь. Ну, это уже из потока жизни, да, такая ну, методика, это, да, методика? Но здесь все очень просто, нужно действительно подарить этому пространству, этому времени, когда ты жил вместе с родителями, максимально. Благодарность и прочие все положительные энергии с тем, чтобы они были достойны, достойны жизни Матери Богородицы и достойны твоей твоего детства, твоей, твоего отрочества, твоей юности, как Бога. Вот это все нужно действительно наполнить, убрать все те трудности какие-то, переработать. Но это действительно вот у нас будет поток жизни в Москве с 3 по 8 января, там мы как раз будем эти вопросы тоже решать. Так что есть методики, позволяющие вот этот вопрос решить. То есть изменить ситуацию в пространстве родителей на протяжении всего того времени, пока вы находитесь там. Причем изменить настолько, что поменяется жизнь и ваша, и родителей. Это действительно так, проверено. Да, и менять это важно не только потому, что а, родители там многие неосознанные, да, соответствующее время было, но и что действительно а, сейчас вот в этот период, как вы знаете, а, меняется вообще вектор развития Земли, новое сознание приходит. Очень многие а, из вас, очень многие а, вот прошлого, нынешнего, и особенно дети сейчас. А, Души очень зрелые, и они очень важны для мира. И вот к тому, как бы, несовершенству да, родителей, которое было именно в связи с искажениями времени, что ли, вот там до перестройки, после прочее, добавлялось еще действительно такое некое воздействие со стороны для того, чтобы пригасить вот те души, которые пришли с определенными миссиями нести свет, любовь на эту планету. Это действительно, это и раньше происходило, и сейчас. И получается, что вот в том числе во время потока жизни мы погружаясь в то время, уже имея определенные световые инструменты, сейчас, имея свое гармоничное состояние, мы убираем вот это воздействие, которое в том числе, возможно, на вас повлияло, что вы до сих пор не можете раскрыть свой потенциал, какие-то грани его. Мы это все сглаживаем, и следующее. Мы выражаем чистое намерение помогать матерям соответствовать этому высокому званию Богородицы. Здесь пояснения не требуется. Это понятно. Всеми доступными способами повышать их статус, повышать их осознанность в этом вопросе. Во-первых, начинать надо с того, чтобы они приняли это. То есть они могут не принять, как вот некоторые в нашей аудитории, как-то с трудом принимают такое звание, хотя являются Богородицами, друзья мои. Но чем старше возраст, тем более прошлые какие-то э, принижения, а еще если есть религиозные такие фанатичные установки, то тогда, конечно, трудно. Вот надо помочь матери осознать вот этот великий статус. Да, и э, да будет так. Все, да? да, это был последний посыл. Да, да будет так, так и есть. Видите, как все просто. Но следствие от такого от таких посылов должно быть очень большое. То, что мы сейчас с вами совершили посыл на всю планету. У нас присутствуют и смотрят нас э, люди в разных странах. И это сейчас уже очень высокий посыл. Он будет закреплен на небесах. Как говорится в Библии, наши посылы заносятся огненными буквами на небеса. Так что они будут жить и помогать тем, кто это готов принять. Да, дорогие, это вот даже по моим наблюдениям мы не так давно по меркам такой вот жизни, да, длительный человека с Александр, Александровичем около 10 лет вместе, но даже вот на, по моим наблюдениям все, что говорилось, да, вот такие посылы там 8, 7, 6, 5 лет назад, это все реализуется. Или там год семьи, да, принимается на уровне правительства, или люди начинают говорить об отношениях мужско-женских. Вот когда мы познакомились, вот честно, было всего там, может быть, 10 психологов, кто про это говорила сейчас вы откроете интернет, и все про это говорят. Поэтому а, вот то, что а, женщина — это Богородица, может быть, через 2-3 года это будет об этом говорить, не знаю, может быть, даже в ТикТоке, если он сохранится, вот на эту тему делать клипы. Поэтому все это действенно. А мы еще раз поздравляем всех женщин, всех матерей Богородицы и ваших матерей всех с этим замечательным добрым праздником самое важное это действительно для матерей внимание уделить время и внимание вот я тоже к этому прислушаюсь думаю вы согласитесь время и внимание для наших мамочек сейчас самое важное благодарю всех благодарю друзья благодарю что вы с нами продолжайте и с нами дальше идти, мы обязательно каждый месяц будем утверждать самые важные, самые нужные и самые мощные посылы для нашего сегодняшнего и будущего. Давайте парить вместе. Да будет так. Да будет так. Благодарим. Благодарим. Благодарим.